Okay, let's <laughs> ¡Pu! <laughs> Я уже когда это как учитывается. А мне понравилось. Я Я скажу так, маму, иди. Мы находимся, как это называется? Сковородка. В кафе сковородка, в Твери рядом с городским пряжем. И вот, что мы заказали. И вот что мы заказали. Два супа солянка. Суп солянка, значит, по 79 рублей каждый. Салат. Салат какой-то с сельдью, картофельный 47, вот он Этот салат, как называется, городской 65 рублей. Гренки с чесноком, такие красивые. Они по цене 25 рублей. Супчик, бульон куриный с яйцом 43 рубля. И второе, что у нас котлета домашняя, 94 рубля, рис отварной, 42 рубля, соус томатный, подлива, 12 рублей. Это вот здесь. И все вместе нам вышло 486 рублей. Кафе «Сковородка», город Тверь. Какой адрес? Улица Мусорского, 4, дробь 53. Так. Нам приятно активно.